Павел Николаевич, в выходные дни произошло такое, как говорят, экстренное событие. Загорелась особо охраняемая, особо охраняемая. мусорка. Ну, ну, вот. Но таких событий-то особо, ну не знаю, что-то давно у нас не было, ничего не поджигали. Вообще у нас приличные люди, как-то, мне кажется, что происходит? Нет, ну есть люди, которые живут в совхозе. 99% они приличные, на 1% все-таки разные. Тем более, что вот эта вот тенденция, когда из старых домах сдают квартиры в наем, и люди, которые, ну, скажем так, арендуют жилье не всегда адекватно, это факт. И, конечно, вот этот случай такой показательный. А по видео видно, что из старых домов, ну, и, скажем так, со стороны 10 дома, вышел человек, который курил сигарету. И зашел в мусорку, это видно. Вышел он оттуда через 10 минут и опять вернулся к десятому дому и там где-то вот в старых домах скрылся, поскольку там нету видео, мы не можем определить, куда он ушел. Вот. Но естественно, ставим, то есть это, это камеру мусорную или мусор никто не охраняет, естественно человек, который сидит в будке охраны, он охраняет его внутри. Периметр, ходит на обходы, может быть, даже спит. Время было, да, в 0.49 все это, скажем так, происходило. И в час, через 20 минут после того, как этот человек ушел, в час десять, по-моему, загорел. Мусорка горит. Я слышала взрыв предварительно. Может, какая-то скотина подожгла. на Срочно надо убрать машины, соседи. Он там охранник, парень какой-то в толстовке. Что так долго. Ну, давайте, ребята. Молодцы, слава богу. И надо отдать должное охраннику, он быстро среагировал, во-первых, вызвал пожарную машину, во-вторых, сам с огнетушителем прибежал, но, видно, тот, кто, скажем так, зажигал все это, знает свое дело, потому что пластиковые контейнеры, уже в этот момент один из контейнеров практически сгорел, и пламя распространилось на весь этот мусор, а там, естественно, большей частью бумага, ну и горючие материалы, в том числе, кто-то вынес какие-то матрасы, значит, старые, в результате. В тот момент, когда пожарные приехали, и когда прибежала Галина Даниловна, ее тоже вызвали Это около 10-2 все уже догорало, пожарные потушили. Слава богу, удалось не дать возможности распространиться огню на столовую, которая находится рядом. Поэтому достаточно оперативно все сработали, и пожарные быстро приехали. Вот. Ну и утром, когда я уже туда пришел, это было где-то без десяти восемь, там уже фактически все, все пожарище было разобрано, все контейнеры пластиковые были увезены, вместо них уже стояли металлические контейнеры, то есть люди не пострадали, они, скажем так, мусор выносили, утром уже, скажем так, организован. Вот. С чем это связано, ну как правило, как только вот появились все эти «за -за -за» и все эти, скажем так, Пришлые люди, у нас возникли вот эти вот проблемы. То урны кто-то сломает, значит, уронит, то мусор зажгут, то какие-то там провокации с плакатами бегают, устраивают. Когда этих ребят спрашивают, а вы такие-то здесь не живете, они говорят, ну, мы этот, неравнодушные. Хотя мы точно знаем, что эти неравнодушные, мы точно, скажем так, привлечены роты агро и вот другими этими структурами. Вот. Ну и поэтому... А потом семья небезурода, вы же видите, что значит, только что был такое месяца два назад интервью вот этой это, такого канала, которого наняли рейдеры, о том, что вот охраняемая стоянка, да, а, да. то есть не, охраняемая, Особо охраняемая мусорка, да, значит, мы тут что-то обнаружили. Они же ночью ползают, они этого не скрывают. Что ночью по мусоркам ходят вот эти вот представители рейдеров, они там копаются, ну, кто-то из них взял и зажег, скорее всего. Вот. Причем, я понимаю так, что они внимательно посмотрели днем, где камеры стоят, куда они направлены, походят по тем маршрутам, по которым их лица не видно, вот. Ну и совершают всякие гадости и гнусности. Так что ждать, Павел Николаевич, теперь? Ничего ну, не ждать, будь более бдительными. Мы же вот видели по видео, например, как эти же граждане ну, такого типа ходят по подъездам и раскидывают вот эти вот газеты, которых никто не просит раскидывать, почтальон а, в этом участии не принимает, значит, но они проходят на закрытую территорию, хотя там не живут. Как они проходят? Вследом за людьми, они пытаются. Там, а, мы обнаружили, что они подделали вот этот вот ключ почтальона, значит, а, потом они пытаются, у них есть определенные навыки, а, вот, поэтому они пытаются дублировать ключи, вот, ну, надо быть более внимательными, вот. второе, что, конечно, делать замечания, э, потому что от них один мусор, грязь. Мы же тогда вот видели, как они тогда э, захватив территорию перед дворцом культуры, мы оставили после оставили мусор нет, такой, да. Да. Потом, слава богу, их надоумили, мы убрать это все, они значит вроде как за собой убрали. Вот. Ну, и потом всякие провокации. Понятно, что. Они тут проводили какое-то мероприятие, мне потом рассказывали. Ну, конечно, из местных жителей, кроме тех, кого они финансируют, никто не пришел. Ну, там бюджетники пришли некоторые, которые потом рассказывали, что они рассказывали, говорят, что, знаете, вот если бы не мы, не было бы пандусов в 16-м доме и в 15-м. Значит, я все подумал, а может быть они скажут скоро, что не было бы нас, не было бы и весны, и солнца, значит, и снег бы не сошел. Поэтому такие смешные они, но иногда вызывают раздражение своими действиями. Поэтому надо быть спокойными и уверенными, в том, что в конце концов правда острожествует, мы победим.